как надо воспитывать непослушных детишек. Шаг первый. Надо узнать, чего вам надо. Вы узнаете от меня один совет, как сделать так, чтобы ваш ребенок сам почистил зубы в 9 вечера. Как же это сделать? Все очень просто. Для этого нам понадобится будильник, конфета, щетка и паста. А надо ему конфетку. Развободим будильник на 9 вечера. Итак, мы у вашего непослушного ребенка выработали рефлекс. Ребенок, если у него выработан рефлекс, слышит звонок, хватает щетку и пасту и бежит чистит зубы.